Сегодня я расскажу, как использовать мобильное приложение SkyRiver Tracker. SkyRiver Tracker является современным инструментом GPS-мониторинга персонала, работающего вне офиса, а именно позволяет использовать обычный мобильный телефон в качестве полнофункционального GPS-трекера с расширенными возможностями. Для начала работы с приложением находим иконку SkyRiver GPS на своем мобильном устройстве либо планшете и запускаем ее. Нажимаем кнопку Tracker, попадаем в главное меню. Три вертикальные точки в правом углу предназначены для запуска и остановки GPS-трекера в ручном режиме, добавлять, удалять и редактировать зоны, просмотреть весь флог, перейти в настройки. Также наш трекер можно запустить с виджета. Его очень просто установить на главном экране устройства. Кнопка шестигранником в самом верхнем меню интерфейса служит для перехода в настройки, где можно задать время начала работы вашего сотрудника время конца работы, разрешить работу в субботу либо воскресенье, если это необходимо, и не забываем, что если работать в субботу или воскресенье, а в настройках не установить разрешение, то, к сожалению, ваши данные не будут записаны и переданы на сервер, так как вы не дали команду разрешить этому приложению работать в эти дни. Есть различные настройки для GPS, возможность установить фильтрацию при стоянке, при движении, использовать интернет, либо только Wi-Fi, много других настроек, а также включить удобный виджет, с помощью которого вы легко и просто сможете запускать, останавливать трекер и видеть пройденный километраж. В центре основного меню находится тревожная кнопка, предназначенная для оповещения о том, что у сотрудника произошла экстренная ситуация. Нажав эту кнопку, экстренное сообщение будет отправлено ответственному лицу на указанную почту либо номер телефона. Ответственному лицу будет доступна информация о текущем местоположении сотрудника, что позволит оперативно среагировать и решить проблему. Теперь несколько слов об основных настройках Skyriver. Для минимизации случаев вмешательств в изменении работы системы служит раздел «Безопасность», где есть возможность поставить пароль на настройки, запретить выход из программы, либо же запретить остановку трекера. Также есть возможность выбрать необходимый для вас язык интерфейса, сделать настройку со сообщений и другие настройки. Теперь перейдем непосредственно к запуску GPS трекера. Как я ранее говорил, нажав три вертикальные точки, затем в старт, мы запустили трекер в ручном режиме. И сразу после запуска проверяем загрузку всех данных, а именно долгота, широта, точность времени, количество спутников. Для проверки своего местоположения или маршрута за день сотруднику следует несколько раз нажать на координату долгота либо широта таблички и появится меню карт. Например, выбираем OpenStreetMap и мы видим свое местоположение. Если мы хотим просмотреть свой маршрут за день, то легким нажатием на три точки в шапке экрана откроется менюшка. В ней нам доступны кнопки маршрут, обновить. Настройки и режимы карт. Как вы могли догадаться, выбираем маршрут. Его период, например, за сегодня. И видим результат на карте. Кстати, нам доступна небольшая настройка изображения маршрута на карте. Например, мы можем изменить отображение стрелки на схеме маршрута. Цветовое отображение точки маршрута. И все это через кнопку настройки. В конце рабочего дня или нашего маршрута аналогично через кнопку «Три точки» останавливаем трекер нажатием «Стоп». Либо это можно сделать через виджет. Закончить маршрут. Нажимаем «Да». И идем отдыхать. Основными преимуществами Sky Skyriver Tracker является простота использования, работа в фоновом режиме, когда вы не видите программу, она работает, то есть без участия пользователя, удаленная настройка приложения, диагностика работоспособности, защита от стороннего вмешательства. Спасибо за внимание, надеюсь данное видео было полезным для вас, а если возникли вопросы, то задавайте в комментариях, либо обратившись в техническую поддержку по контактам, указанным под этим видео.